Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы откроем спонсорский суббот на аккаунте подписчика. И мы видим, что у нас 522 карты и 17 эпиков. Я надеюсь, что нам выпадет легендарка. Подписчик хочет провергаться и посмотрим, что это получится. Итак, видим 3636 золота. 33 стрелы. 179 огненных тухов, 188 пэсс, сладкая маска, нижнюю гоблину, 10 лет по лету, лето по и, и Аплодисменту. Мне кажется, думаю, что он будет рад. И это, кажется, по счету 5 или 6 легендарка. Ну на этом, друзья, все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи и всем пока.